Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 18 по 24 января. С 18 января Уран движется прямолинейно. Многим станет легче сконцентрироваться на деле и добиться быстрых результатов. Проявления урана будут сосредоточены, собраны, организованные, что окажет положительное влияние на деловую сферу, а также политическую и экономическую ситуацию во всех странах. 19 января Солнце переходит в знак Водолея, которым управляет уран. Появляется желание уничтожить старые устои, правила, законы, все то, что не имеет перспектив, а после этого создать новое и совершенное. Требуется обновление во многих сферах жизни. Люди, готовые к изменениям, получат благоприятные шансы и возможности. 18 января, понедельник. Растущая Луна в Овне с 7 утра. До этого времени был период Луны без курса в знаке Рыб. Юпитер и Уран в напряженном аспекте. Увеличивается физическая и психическая активность. Люди становятся более импульсивными, предприимчивыми и инициативными. Проявляется стремление первенствовать. Возрастает азарт, но при этом появляется множество препятствий со стороны властей. Это день спонтанной деятельности. Появляется желание немедленно реализовать все запланированное. Скорее на порыве, чем на рассудке а это приводит к ошибкам, спорам, ссорам и необдуманным поступкам. Дети становятся очень подвижными, непослушными и склонными игнорировать правила и традиции, что может привести к травмам. Многие молодые люди склонны вести себя слишком оригинально или эксцентрично. Такое изменяющееся настроение может ввести в недоумение представителей старшего поколения привести к конфликтам. Многие люди настроены слишком быстро брать на себя любые дела, поэтому могут не рассчитать свои силы. Следует быть очень внимательными также при покупке и продаже товаров. Могут появиться разные возможности, обещающие легкую прибыль. Однако, такими выгодными они будут казаться только на первый взгляд, а через время принесут всевозможные убытки и кризисы. День характеризуется вовлеченностью в дружеские или общественные связи, любовные романы. Семейная жизнь в этот день кажется обременительной. Поэтому сегодняшний день может привести к различным неожиданностям в личных взаимоотношениях. 19 января, вторник. Растущая луна в Овне. Солнце переходит в знак Водолея. Подробнее видео по этой теме по ссылке в закрепленном комментарии можете посмотреть. Именно сегодня многих вдохновят дела, дающие быстрый и изримый результат. А занятия, связанные с планомерностью и последовательностью действий, требующие усидчивости и старательности, лучше перенести на более подходящий период, когда Луна войдет в знак Тельца. Энергетические и финансовые ресурсы сегодня расходуются импульсивно а появляются неожиданно. Многие люди склонны к самостоятельности и независимости, но не стоит забывать, что упертость и желание делать все наоборот может привести к серьезным неприятностям. Также не позволяйте окружающим обвешивать вас своими заботами, так как сегодня можно многого добиться для себя, работая самостоятельно, с учетом личного интереса. Временные ограничения будут ощущаться очень сильно, поэтому по возможности избегайте всего, что требует какого-либо регламента. Также усиливается собственный чрезмерный энтузиазм, внезапное желание справиться с одним махом со всеми делами, копившимися в течение долгого времени. День неблагоприятен для серьезных разговоров, попыток наладить отношения. Союзы, которые были построены когда-то, но дали трещину, подвергаются серьезному риску. Чтобы избежать ссор, лучше не допускать горячности и поспешности суждений, хотя с языка будут готовы слететь опрометчивые слова, о которых впоследствии придется горько пожалеть. Но можно использовать энергетику дня с пользой, например, выполняя физическую работу или если вы давно уже хотели сказать или сделать нечто, но не решались из-за природной скромности или неуверенности в себе, то сегодня у вас все получится наилучшим образом. 20 января, среда. Растущая Луна в Овне. Период Луны без курса с 10.29 до 20.56, после чего Луна переходит в знак Тельца. Марс также находится в этом знаке. Ссылка на видео по теме в закрепленном комментарии. Рекомендую посмотреть. Марс соединяется с падающим Ураном. Обе планеты имеют слабые статусы. Поэтому в течение дня ощущается давящая атмосфера. Луна без курса практически весь день. Что делает этот период неэффективным. Действия не дадут желаемого результата если что-либо начато после 10 29 желание подчеркнуть собственную уникальность или способность к нестандартному подходу даже если и окажется неуместным и провокационным серьезных неприятных последствий не принесет в этом поможет луна без курса сегодня некоторые поступки могут представлять опасность ну, если учесть взрывоопасный характер Мар... марса и неожиданность урана но скорее всего все завершится без осложнений тем не менее следует быть осторожнее особенно на дороге в качестве пешехода или за рулем вечер будет гармоничным после 20 56 есть прекрасные возможности улучшить романтические взаимоотношения обрести гармонию в личной жизни если нужно решить финансовые вопросы, вечер подходит для подобных разговоров с друзьями, знакомыми, родными и близкими людьми. Главное, мягче и спокойнее вести разговор, особенно с мужчинами. Не стоит требовать невозможного. Сложно мужчинам в период транзита Марса по Тельцу, а здесь еще и Уран с Черной Луной. Но женщины могут вдохновить своих любимых подтолкнуть их действиям. Главное все делать без претензий, с помощью нежности, ласки и вкусной еды. 21 января, четверг, растущая Луна в Тельце соединяется с Марсом, Ураном и Черной Луной. Марс является ускорителем процессов и реакций, но в Тельце имеет слабый статус изгнания. Медленный видео на моем YouTube-канале по ссылке в закрепленном комментарии. Луна ⁇ это эмоции, реакции, способ адаптации, показатель того, как человек отдыхает, расслабляется, и в тельце имеет статус экзальтации. Очень сильная Луна в этом знаке. В течение дня многие люди активны внутренне, кипят эмоциями и реагируют на все события очень бурно. Пусть даже эти ситуации или события совершенно незначительны. При этом очень быстро человек эмоционально выдыхается и нуждается в перезарядке. Но очень важно выпустить пар, поскольку после этого можно успокоиться. Тем более уран в тельце, имеющий статус падения, усиливается луной, но может дать нервные расстройства, если все держать в себе. Многие люди в этот день проявляют спыльчивость, неадекватную напористость. Проявление личной активности в этот день связано с эмоциональным состоянием, настроением, психическим здоровьем. Если человек имеет предрасположенность к депрессии, если были в прошлом нервные потрясения, то в этот день может произойти все что угодно. Не оставляйте людей, имеющих расстройства психики или нервной системы, наедине со своими проблемами. Проведите беседу, может быть, поспособствуйте тому, чтобы показаться врачу, провести профилактические меры. Вообще, многие люди склонны проявлять свои эмоции подчеркнуто интенсивно в этот день тематика проявления гнева и негативных эмоций особенно акцентирована возможно даже агрессия по отношению к собственному телу но это может быть хорошо компенсировано физической активностью у людей сильных духом осознанных проявляется эмоциональная потребность за что-то сражаться что-то отстаивать Вообще, ресурсный день для большинства. Но если в прошлом был негативный опыт, особенно связанный с детством, любовью, может быть, большими денежными потерями, то воспоминание об этом может привести к обострению психических реакций. Прошлые воспоминания и проявление их в настоящем может дать полный жизненный переворот, что называется перевернуть с ног на голову неоднозначный день для людей сильных осознанных вполне ресурсный продуктивный для более слабых людей ну, и таким людям нужна поддержка 22 января пятница растущая луна в тельце в гармоничном аспекте с нептуном и плутоном в целом благоприятный день Воображение и проницательность могут подсказать вам оптимальный выход из любого трудного положения. Появляется вдохновение, усиливаются творческие способности, психическая деятельность. Но у людей с тонкой душевной организацией возможно обострение течения психических и психосоматических заболеваний. В этот день устанавливаются хорошие взаимоотношения с женщинами, особенно с мамой, бабушкой. День можно использовать для дальнейшей гармонизации любовных взаимоотношений. Наблюдается усиление волевых качеств, решительность в продвижении своих интересов, особенно у мужчин. А это помогает решить многие задачи, финансовые проблемы, найти взаимопонимание с представителями противоположного пола. На этот день хорошо назначить выступления, обсуждения, визиты к влиятельным лицам. Вопросы распределения доходов, совместного капитала, налогов могут принести прибыль. И многие финансовые задачи будут решены. Хороший день для качественных преобразований, деловых, партнерских взаимоотношений. Подходит для переоборудования производства или офиса. Удачно решаются домашние проблемы, благоприятный день для покупки или продажи недвижимости. Подходящее время для налаживания отношений в семье, особенно с мамой. Могут стать актуальными вопросы наследства, алиментов, распределения бюджета. 23 января, суббота. Растущая Луна в Близнецах с 9.42. До этого времени период Луны без курса. Марс в напряжении с Юпитером, Венера в гармоничном аспекте с Нептуном. Для думающего человека, способного хоть немного управлять своими эмоциональными состояниями, день окажется результативным. Главное, не стоит предъявлять повышенные требования к окружающим вас людям. В целом, потенциал сегодняшнего дня способствует положительному развитию и материально-финансовому результату и вообще решению вопросов в любой сфере. Проблемы возникают из-за завышенной самооценки и отсутствия способности приспосабливаться к текущим обстоятельствам. Луна в Близнецах в гармоничном аспекте с Солнцем. Солнце находится в Адалее. Этот гармоничный аспект делает людей контактными, свободными, подвижными. Возрастает потребность получать и передавать информацию, обмениваться идеями и мыслями. Людям хочется знать, что происходит вокруг, чем занимаются другие. Положение Луны в Близнецах усиливает богатство воображения и сообразительность. Но это может приводить к бессоннице. В этот день внимание часто сосредоточено на множестве дел одновременно. Появляется стремление браться за все сразу, что, конечно же, мешает достижению результата в том или ином деле. Поэтому, если удастся сконцентрироваться, расставить приоритеты, выбрать самое важное, то вы будете довольны результатом. 24 января, воскресенье. Растущая луна в близнецах. Солнце в Водолее соединяется с Сатурном, а это дает склонность к пессимизму. Многие люди могут быть в плохом настроении, но это от отсутствия занятости, непонимания ситуации настоящего. Поэтому важно слушать общие астрологические прогнозы, а лучше получить индивидуальный гороскоп, заказав консультацию астролога. Кому интересно, контакты под видео и на главной странице канала. Если обстоятельства дня требуют ответственности и надежности, если есть цель, то день пройдет эффективно. Помогает сдержанность, сознательная аскеза, позволяющая сосредоточить весь свой творческий потенциал на самом главном. Важно сделать правильный выбор, отбросив все лишнее, мешающее развитие. Но... Этот процесс может быть непростым. В этот день возможно обострение хронических заболеваний. Имеет смысл сконцентрироваться на делах, связанных с информацией, посредничеством, наукой. Успешно работа с документами. Удаётся разработать долгосрочные планы, определить стратегию развития и спланировать свои действия в долгосрочной перспективе. При правильном подходе к решению вопросов может быть достигнуто взаимопонимание с подростками. Люди младшего поколения склонны прислушиваться к старшим. Этот день может быть началом периода благоприятных, но трудных изменений в эмоциональном состоянии или в привязанностях. Возможны кардинальные перемены в семье. Соединение Луны с Северным узлом в знаке Близнецы говорит о том, что события сегодняшнего дня окажут огромное влияние на будущее. Произойдет структурирование. Людям в этот день легче определить жизненное направление. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Видео по знакам Зодиака на 2021 год выйдет в ближайшее время. По китайской традиции начало года приходится на второе новолуние после Солнцестояния. И поэтому Белый Бык вступит в свои права 12 февраля 2021 года, а сложит свои полномочия 1 февраля 2022. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео. Спасибо, что выбираете меня. Всего вам наилучшего. До новых встреч. До свидания.